Друзья, привет! Вы на канале Самовар. Сегодня в своем видео я расскажу, как изменить фон рабочего стола или поставить свою картинку на рабочий стол. У меня на рабочем столе есть картинка Самовар. Вот сейчас мы ее поставим в виде фона. Можно сделать двумя способами. Нажать правой кнопкой Опуск, выбрать параметры. Дальше мы выбираем «Персонализация», «Фон», затем выберите фотографию «Обзор фотографии», указываем на рабочий стол и вот она картинка. Если мы ее выберем, нажимаем «Выбор картинки» и у нас загрузится фон рабочего стола. Либо можно сделать просто нажать на картинку правой кнопкой мыши и выбрать вкладочку сделать фоном изображением рабочего стола. Все. Вот у нас появился фон рабочего стола. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и не забываем подписываться на канал. До скорой встречи, пока.